Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Реалии наши сейчас в России таковы, что вот пытаешься войти в Инстаграм, но вот такое вот происходит. Идет вечная загрузочка и ничего. Для того, чтобы туда войти, нужен VPN. Чтобы найти хороший VPN, а он платный этот VPN, его нужно купить. А где купить? Ну, в Play Market на Android купить. А в плей-маркете не работают покупки. Короче, палка в двух концах. Поэтому приходится пользоваться костылями. Мне знакомый отправил vpn чик Вот этот вот, VPN-хаб. Ссылочка на него будет в описании видео. Надеюсь, что вам он также поможет. Пожалуйста, он показывает США. Подсоединяем его. Connect готово, Работает. Стоит один раз с помощью него запустить Facebook или Instagram, и у вас все прекрасно будет работать. Как видите, ничего не получилось, поэтому мы пробуем заново. Хоп, он нам говорит в самом начале выбрать США. Мы выбираем дальше свою учетную запись. Готово и входим спокойненько уже в свой Instagram. Все, все работает без проблем, пашет. Все, пожалуйста, теперь даже если я выключу свой VPN, а я его сейчас выключу, бац, отключаем мы с вами VPN, закрываем все программки и запускаю я уже Facebook. Пожалуйста, он уже работает, я выбрал английский язык, США, да, все, он пашет прекрасно. Вот на Facebook мне стоило всего лишь один раз туда зайти, и все. Он у меня работает без проблем. Теперь я могу включать, без VPN все пашет. Инстаграм же нет, получается. Вот смотрите, пытаясь войти, он пишет, подождите, устанавливается русский язык и не входит. Для него нужен все равно VPN. Поэтому мы включаем свой VPN O5 и проверяем. Connect, сейчас подключится, подключился, запускаем. Выгружаем эту страницу по новой и запускаем по новой. Все, готово, запустился. Теперь еще раз пробуем, отключаем VPN. Отключаем. Запускаем Facebook, все, пашет работает. Запускаем Instagram, все работает уже. Все. Все. И если вдруг опять он не встанет заходить, пожалуйста, запускайте VPN и включайте. Вот такие вот у нас сейчас реалии, дорогие друзья. Вам напоминаю, что ссылочка на данный VPN будет в описании видео. Сканчивайте, устанавливайте и пользуйтесь. Вы же были на канале Samsung. Просто подпись, лайк, комментарий, если у вас есть какие-то другие, более э, лучшие, на ваш взгляд, способы. Пока, до новых встреч!